итак всем привет пришли несколько посылок хочу распаковать именно на камеру так как недавно недавно заказывал ботинки и ну, пришли с дефектом как оказалось продавцу было мало того что у меня есть фото дефекта он просил видео ну, Видео я не сделал, потому как думал, с ботинками будет все хорошо, и видео делать не обязательно. Но оказалось, все с точностью на, наоборот. Короче, э, заказывал, ну, скажем так, небольшие посылочки такие, мы ну, их объединили в одну. Это заказ, знакомые просили показать им кошельки. Ну это ерунда. Но, на всякий случай я конечно оставлю ссылки в описании. Вот такие вот кошельки. Второй такой же самый же кошелечек так э, также заказывал сейчас посмотрим что здесь ага, заказывал браслет для часов вот. часы и Металлический браслет, так как этот, что шел с магазина, он не прикольный. Ну, немножко хотелось все-таки, чтобы был металлический. Ну, тяжелый такой, тяжелый, тяжелый браслет. Ну, это буду разбираться, пробовать ставить. Здесь возможно еще придется укорачивать. Да, придется укорачивать. еще тоже К часам заказывал стекло ну как не стекло защитная или пленка там чтобы и вот такой силиконовый чехол ну, это шло вместе со стеклом поэтому пришлось брать вот. Типа, типа защита, скажем так. Вот такой вот. Посмотрим. Ну и стеклышко. Но это не, не главные, скажем так, посылки, которые меня беспокоят. Вот стекло. Вот основная посылка, из-за которой... Как бы хотелось видео снять, и я буду снимать установку. Это диодные лампочки с камбусом, с обманками, так, так сказать, э, в поворотнике. Э, здесь где-нибудь будет на видео ссылка. Я заказывал стопы в э, другого продавца и пришли за две недели. Вот эти шли 50 дней. Этого продавца я не буду рекомендовать. Возможно, с лампочками будет все хорошо, сейчас буду проверять. А вот, вот именно очень долго, я не знаю, на Осликах у его там вез или как, но ужасная доставка, трек вообще не отслеживался, поэтому оставлю ссылку на лампочки, на те, которые я покупал у другого продавца, тоже оранжевые, я заказал еще повторно, тоже скоро должны прийти. Так что оставайтесь с нами, сейчас перейдем в машину.